Привет, ютуберы! На прошлой неделе я рассказывал, почему ютубом стоит не только пользоваться, но и работать с ним. Если вы пришли только сейчас и не смотрели то видео, срочно ставьте видео на паузу, нажимайте на подсказку и переходите его смотреть. А потом возвращайтесь обратно, потому что сегодня я расскажу, как создать канал и настроить его. Для того, чтобы создать канал на YouTube, вам необходимо иметь аккаунт в сервисе Gmail. А вот чтобы создать прям его, есть два способа. Первый из панели управления, а второй на любом видео через комментарий. Успех! У вас есть канал. Теперь мы можем смело приступать к его настройке. Специально для вас я подготовил маленький чек-лист по настройке YouTube, где вы узнаете все основные пункты, которые вам стоит учесть при настройке канала. А чтобы его получить, вам стоит всего лишь перейти в описание, нажать кнопку «Запросить доступ». Переходим в творческую студию, в раздел «Канал», и здесь мы видим четыре пункта – статус и функции, загрузка видео, фирменный стиль, дополнительно. Все, что здесь есть, вам нужно настроить. Переходим в раздел Статусы функции». Здесь вам нужно настроить все, что вам предлагает YouTube. Все, что можете включить, вам нужно включить. Но есть пару пунктов – пункт «Монетизация» и, собственно, URL. Если вы хотите зарабатывать, то вам не стоит рассматривать YouTube как источник дохода. Брендинг – да. Показать себя новой целевой аудитории, да, но не заработок. Чтобы начать зарабатывать, вам необходимо подключиться к партнерской программе. Какую именно выбрать – решать только вам. Сколько именно вы можете зарабатывать, зависит от разных факторов. Это геолокация, ваша тематика вещания и многих других. Пункт «Собственный URL». Сделать в это сможете не сразу, а спустя определенное количество времени и выполнив технические критерии, которые высылал для вас YouTube. А именно, на ваш канал подписано не менее 100 зрителей, канал был создан не менее 30 дней назад и самое главное, на странице канала настроено оформление. Данный раздел больше сделан для оптимизации вашей последующей работы, нежели для прямой какой-то настройки. Однако, не без этого. Но что же значит данный блок? Здесь вы можете один раз вбить. Ту информацию, которая вам требуется, чтобы она вставлялась при загрузке последующих роликов сразу же И вам не приходилось ее вносить каждый раз одно и то же Поэтому выбирайте все, что вам необходимо И при каждом новом добавлении видео данные настройки будут работать одинаково Фирменный стиль. Что же это такое? Прямо сейчас в правом нижнем углу вы можете видеть этот значок Но самое крутое это то, что он кликабелен, как с мобильного так и с компьютера. А это значит, что неважно где и на чем вас смотрят. Они смогут с любого устройства нажать на эту кнопку, перейти на ваш канал, ознакомиться с ним и, быть может, подписаться. В разделе «Дополнительно» находятся настройки самого канала. Здесь можно настроить страну вещания. В данном случае мы находимся в Беларуси, и, собственно, поэтому у нас указана наша страна. Стран здесь много, поэтому выбирайте любую, которая вам подходит. Ключевые слова канала. Я думаю, не стоит рассказывать, что это такое и для чего они. Вы это знаете. Связь с аккаунтом AdWords. Связав этот канал, вы сможете рекламировать свои ролики и снимать оттуда статистику по эффективности вашего видео. Рекомендации, число подписчиков, показывать или не показывать это в общей статистике, выбирать только вам. Идентификатор отслеживания аккаунта Google Аналитики. Если вам не нравится встроенный YouTube Аналитика, то вы сможете сюда внести вашу аналитику и снимать уже статистику с вашего канала, в вашем привычном Google Analytics Если для вас ролик этот был полезен А я надеюсь, что это так То смело ставьте лайк, подписывайтесь на канал Потому что на следующей неделе я расскажу вам Как настроить главную страницу YouTube Поверьте мне, там есть свои подводные камни Меня зовут Илья Это канал Академии Вебком Пока